Что ты лечишь? Сотку давай за шурумой пошел. За да, Тебя Тебе взял? Нет, шурупный зачем? Ну, короче. А вот. что тебе взял? Я вообще жаль не хочу. Я хочу блядь, сейчас это доделаем, доубираемся, да запоехать. Да давай. Блядь, а где он на пятифон был? Уже тут вот, заебись. Просто... Птах. На моменте был Птах. лучшим. Птаха нас да. да. дает. Ты можешь ее сейчас. Там у этих можно? Да, да, можешь, да, да, да. Да, можно. Вы меня спрашиваете, как будет версус, откуда я знаю. Его не будет, походу, Леша, что отказался. А я его даже не звал. Мне ничего не надо. Не куйся, привет. Ну ч, господа товарищи, как у вас дела? Что нового? Что че делаете? Где как, чем дышите, йоу-йоу? Донбасс, шалом, шалом алейкум. Расписание, расписание, да расписанию, до хуя что-то делать надо. У нас завтра открытие, открытие нашего бара лофта студии. Он у нас такой первый в Москве, такого еще не делал никто. Миша, ну что? За что? Москва, one love. Ника, спать иди. Вон там Наташу кто-то любит. UFC нет, не смотрел. У меня открытие, блин, мне, ну, тут, блин, все в клею, в блять в пыли нахуй ебанешься сегодня была генеральная барка, завтра будет круто открытие у нас будет для СМИ ребят вот. встаньте от меня с своим лешей пожалуйста я как бы не хочу обсуждать его почему постоянно мне его по нем пишете мне не интересно вот напишите ему про меня Зачем мне Зачем это делать? Нет, не видел. А что там опять случилось? Расскажите. Рома поздравляю тебя, что ты права забираешь. Но вот дохуячу есть. Вот. А -а -а. Ника спать иди. Да, с никой с дочкой с моей будет трек. Вот. Ну, блять. Серега, давай не забудь завтра. Нет, какой зал, блин, и так хочется в зал съездить. У меня нет времени, сука, ни на что, просто вообще ни на что. Я не могу забрать тачку из сервиса, потому что ее еще не сделали. Не могу поехать в зал, я не могу попуть дома, блин, своей любимый. Я не могу потусить с друзьями, я не могу заняться рэпом, потому что мы строим, блядь, сука, лофт. Лофт-бар этот, блядь. Просто это пиздец какой-то. Но получилось, говорит, очень круто. Саня, привет! Ростов, привет! Всем привет! Рубин, хороший тогда! Ты ничем не закончилась, хуйня какой то Лофт ⁇ это стиль! Это коммерческий проект, но также, конечно, для души! Сгинь, и бить, бейтесь, вы думаете, нормальную информацию Подождите, скоро будет, блять, там Короче, про нас всякую хуйню пишут верьте, это, блядь, просто постанова Нагараев надо все еще там в бешенстве Молотый Лоб. Ванка домой поехала Высыпаться Пуговка, привет Я делаю трейк как раньше Вам понравится, сейчас выйдет альбом, потерпите Да, есть Новый артисты Не-не-не, все нормально. Как будет лов называться? Как бар будет называться? Лофт Цау Пап. Вот так он называется. Гнат работает, наверное. Кто? Кого убью? Я что, похож на убийцу? Музыки в интернете очень много. Пуговка нормальная, все хорошо. Нет, с Ангелиной не общаемся. Меня, да, можно будет видеть в баре. Нет, ГУФ эфира не смотрю, я у него в черном списке. Мне очень рад, что пацаны помирились. Лофт откроется завтра, открытие официальное. А где-то э, завтра я скажу, когда будет от, открытие уже для всех, и каждый сможет прийти сюда. какая разница, сколько людей смотрит, я не понимаю, вам реально это так важно? Для вас реально важны эти цифры? Внука, конечно, блядь. Краснодеревщик заебатый чувак. Ну, во всяком случае, насколько я его знаю. Я его знаю там, давно, очень давно не общался, поэтому думаю, для меня он еще заебатый. Нет, Вадим на открытие не придет. Дата выхода альбома. Блять, опять скажу, опять проебусь. Я не герой. Но спасибо. Не знаю, когда в Минск. Бетлон скидываете на почту. Ну, кто твоя жопа хороша. Новый трепс, критерептонит, а какой именно? Отношусь отлично. Ну, как солик. Сольника это же не да, что я там один только вообще. Тоже не общаемся и все. Ч, блядь. Я не собираюсь никого поддерживать. Мультибрендовый охуенный трек, охуенный клип. Очень мне понравился. Нет, не общаемся. Я заебись, у меня хорошо. Все хорошо. Да много чего говорят у меня. Что значит био. Стреляю грудь, такие думаю об этом. Короче, прикол в чем. Я бы озвучил вам то, что происходит сейчас за кадром, а вообще в нашем, так сказать, на поле. Но, к сожалению, не, не могу этого сделать. Вот. и могу вам сказать так что про нас сейчас пишут и говорят гадости всякие и пытаются нас дискредитировать в глазах общественности для того, чтобы вы на эту хуйню повелись не ведитесь на эту хуйню вот. мы нихуя не, не те о ком что о нас говорят это все ложь, пиздеж и провокация и те, кто это говорит это блядь, они просто пиздоболы, реально пиздоболы откуда это, блядь, информация вся. Причем запись на студии от 1000 рублей, час от 2000 запись. Ой, сведения. В характере дочки она умная, она веселая, она добрая, она... Учится, и она ничего не употребляет. Она молодец. Взаимный респект. Да не, не видел я Лёха, Ну Не смотрю я Лёшу на блин Ну вы чё, ну хватит. Ланка отлично. Ланка была в Новгороде, приехала и поехала домой спать. Сейчас я приеду и тоже обниму ее буду спать. То есть Я заебался. Приехал еще друг мой Гараев. Вот, и друг и партнер. Привез Бухла. Ничего по Гуфу говорить не буду. Блин, я вообще не знаю, где словецкий. Давно его не слышал, к сожалению. Батек. Самый лучший батлер. Да я хуй знает. Не я точно. И никто и мало могу сказать, что вообще тут круто делает mm. на, ли, на риску привет. Нет, давайте-ка ко мне общаемся. В Мордовию не знаю когда. я не знаю, что такое. Блять, ну хуй знает, что а, из ресторана привет, а Надо, блять, дойти, как С ним. А. какой Юли? Не Лена, алана. Мы сделали с Гейпик совместный трек. Он выйдет у меня на альбоме. Рыночные сидят, что я скажу. Что как там с рыночными. 7,5 с половиной Ост во Владивостоке Бразилия здесь, в области Нормально, что, фотки есть никогда? ну поли, дурак Сидят, пацаны Я много курю стиков в день Пачки точно Когда-нибудь увидишь, значит? По поводу дума комментировать не буду. Хованский? да нахуй он мне зашел, блин. Он же нахуй никому не нужен. Бей. Нет, не знаю про него ничего. Не понравилось, я не знаю, спросите у него про блатную романтику, но я не читаю за блатную романтику, я за постное читаю что-то вибристи. Так басата. Читать, если ее блядь глазами никто не видел, блядь, и за нее читают, это воздух. Есть такое у него, да. Бля, вот вы странные люди, короче, зачем вы меня провоцируете на то, чтобы я что-то про кого-то говорил плохое, я не понимаю, зачем, а... нахуя? Интри... Басота? Интриганты хотят лбами столкнуть, нахуй провоцируют, бля. У нас есть свои какие-то моменты, они есть, они наши личные, вот. Базарит, базарит, блядь, мой близкий. Вот мой близкий. Интиган базарит. о 74 Танкоград. Я ужасный. Был в Самаре. конечно, был в Самаре, не раз. Был на Урал, был на Я не хочу обсуждать гуфу, я не хочу обсуждать басту, я не хочу обсуждать их, бля, их отношения, потому что я хуй знаю, что у них там я, да, я вообще не в теме, если честно. Пусть живу, живут своей жизнью, несчастья, блядь, любви. Василию. Он пацан жрать хочет. Бля, я сам жрать захотел бы. Пришел шурок, Шур -шур шурмики вонял, бля, бля, бля. Шур -шурмой. Да шурмой. Бля, шурму не, не, не хочу, бля. И банем? Давай банем. Рамилю Сексину. Да. Спасибо большое. Да, мы стараемся. Город Танкоград вряд ли найдется на карте. Пишет. Сам знаешь, сколько не ищи не скажи, что мы. Быба, блин, ты мне вообще должен был в WhatsApp написать, ты нихуя мне не написал. Вот. Ты негодяй и подлец. Fuck Быби, от меня привет, плом. Легенды про. Да. Привет. Это мои вообще братишки. Колбасы, бля, докторской. Зачем ты мне это сейчас написал? Черт. Я бы бутер с колбасой, если с мячаем или корч. да корч такая как в детстве в школе помните? ты пошла сразу оп а слюни Убил сука колбасой просто и ты и так на массе здоровый куда тебе еще тут? больше не надо да не игнорю никого а а че Буба где? вот что написал и опять пропал смотри Лонгайланд Лонгайланд пара не нехитрое слово хочу Пару шайб дальше, титры. хип хоп революция, да. Мы мутим революцию. У вас в головах. Стриж, нормально, стриж, раскачался, ебать. Пиздец, кабан стал огромный. Бля. Я в зал прихожу, он стоит, блядь, огромный хуйня. нихуя ты Бля, нормально, я могу, Че смогу, пишет? Зурик, что ему осталось, короче, год и восемь. Зурик на связи, как? Нет, сначала по половинке, потом по одной. Бля, я не знаю, где кто снимался и что происходит с Гуфом. Бля, честно, не знаю ничего про него и о чем происходит. Я узнаю информацию о Гуфе ровно там же, где и вы. На русских на пабликах. На русских пабликах Рэп. Я в хуй не знаю вообще, где он, что с ним, как он, живет, живой, здоровый, нездоровый. Я не знаю, блядь, серьезно. Не-не-не, я сегодня бил в прямом эфире, он с ума сходил, там просто бавлялся. Что за бродяга на заднем вы Горячий бутер, хлеб, колбаса сверху сыр и микроволновку огонь. Бля, ты лучший братан, отвечай! Ты в разбираешься во вкусах. <свистые> ты гурман, я ему не Красава, и у меня микроволновка. Да. Красно. Василий привет. Спать, иди, пожалуйста. Про дымы забыли. Никто про дымы не забыл. Рейпер это помню. Я не знаю, где он, но помню, был такой. К Димасте я охуенно отношусь к Димасте. Димон заебатый, чувак. Есть что, говорят. По закладкам всегда есть что. Вон там по району, тут шараевица и на. Надо собаку завести ещё еще одну, научить ее, короче, блядь, ебашить. Просто отжимать у них. Просто, блядь, чтобы они нахуй охуели. хули не страдали, блядь. Ланка ждет дома. Люксор я не слышал. Слим поднялся. Я не знаю, куда поднялся. Я не знаю, Химас дома, наверное. Да я хуй, знает, кто где. Отдам, мне согласен с тобой полностью вообще. Птаху по закладкам мешает. конечно, еще, блин. Я еще буду, блять, это. По районам, блядь, по кустам, по шараюбицам. он при меня применяй басоту сказал. Бандо, да какой тусел, братан, на завтра открытие, хоть тусил, Я потусил бы с радостью. Мне хочется иногда просто вырваться нахуй из этого, блядь, лофта. И просто тусануть, как знаешь, раньше я тусил. Как мы помнишь, врывались, блядь, просто. Блин. Ну, правда, сейчас, мне кажется, мне потом неделю придется сюда приходить. Я уже старый. Алло. Оло! Да, хотели систему выкинуть. Я узнал об этом из интервью с Лима, что, оказывается, мой куплет, и кто-то хотел выкинуть из альбома. Потом альбом писали на моей студии вообще в Ну ты понятно, Бандос, ты, блин, этот как его? Ты вообще, по-моему, как это называется? Вообще, по-моему, старый уже пиздец. Великому Новгороду, привет! Так приезжай, бухни, я только рад буду. У кайфа хуевая сторона, Хуевая сторона у наркотиков, хорошей стороны у наркотиков не бывает. Наркота это, сука, зло, блядь. Зло, которое просто та тащит, вот, та просто убивает людей, нахуй. И сегодня ты кайфуешь, и тебе заебись. Ты такой, блядь, въебал пару дорог, ореха, блядь, закинулся какой-то, блядь, какой-то синькой сверху. Пошел, потусил, замусился какую-то курицу непонятную, блядь, пришел домой после этого, блядь. Пожарился с этой курицей, блядь, она уехала домой, ты утром просыпаешься и чувствуешь себя просто гандоном и чмом, блядь. Вот и весь кайф, нахуй. Нехуй ловить, блядь, там... В ничего хорошего нет, Ну, травку я наркотиками считаю, поэтому, блин, я не пропагандирую, но, как бы, блин, считаю, что это вещество, которое помогает людям, блин, начать найти себя, стать спокойнее, стать добрее, стать веселее, более похуистично относиться к жизни. Вот и все мои, в принципе, отношения к наркотикам. В плане перехуярили, ебать меня не то, что перехуярили, блин. Мам, не горю Владимиру привет У меня ланка, конечно Я, я такого хуйня не страдаю А до ланки я как жил, блядь. До ланки я топил Ебанутся, блин. До сих пор, если кто-то видит, говорит Ты что больше не, не тусишь, блин. Шоку может быть басты, нет, не общаемся Ну как бы не видимся и не общаемся Увижу, привет скажу Да обычные. Ч, блин? Да, Сига пошла. Я не себе, это я вон. На! Статуэтки танцовщиц. Каких танцовщиц? Не понял. За ничего не знаю. Сплив Блейза Вот мои сигареты Нет, я никогда не жалею о прошлом Никак блин. Собрание депутатов, ебанут блин. к шишу отношусь, блядь, ну никак вообще блядь, к нему не отношусь. Я считаю, что гашиша это короче не какая-то трава для наркоманов, короче, блядь. ну это то есть, типа, я плохо отношусь к водному, я плохо отношусь к бульбулятору, к ко всей этой хуйне. Я считаю, что если ты куришь и ты должен блядь, ее крутить или хотя бы забивать. Бля, здорово все. Да, открытие будет, это официальное открытие. Да хотя бы один пусть меня смотрит, но если до да пизды сколько кого смотрит. Бокс. Что, блин? Да мне до да пизды что он там пишет вообще, блин не все как тут пишет били вроде ушел из музыки вообще москва столица зачитывай на видос что нет Ну пусть пишет мне, посвящает стройки, конечно, чё. У меня на альбоме нет посвященных стройке ему, поэтому как бы я хуй хочу сказать. Не, Лирику я не пробовал. а то я пробовал в свое время Димидро, блядь, Чвинзипам, из-за которого, сука, я четыре дня своей жизни не помню. Всякую другую дичь, блядь. Я не знаю, как принцип, я не знаю, как гуф, честно. Как ты попал в тот фильм с блядь? Какой фильм с А, Жара. Не фильм в стимуте блин. Меня Ризо позвал в Гениашвили, это режиссер. Не знаю Юру Варяга никакого. Миша, который занимался, блядь, смотками, он, короче, шваркнул, блядь, всех, и топнул, и пропал без вести. Хуй знает, куда... Охуенные, блядь, новые, блядь, которые ореховые, кофейные, какие-то они пиздатые. В реколюхе, нигде не купить, их нет. Они только есть в ювелирных украшениях, и это бронинском ювелире вы можете приобрести. Бля, не ругайтесь на Лекса. Лекс, как бы, мы с ним, блин, как-то подружились, и... По-моему, хороший парень, просто он молодой и очень горячая кровь у него, вот, я думаю, что вы зря так о нем, вы плохо отзываетесь, и у меня совершенно кардинально другого мнения, я считаю, что он просто вспыльчивый очень, но я вот сейчас разговариваю, когда я с ним вижу, что это человек, который начал понимать, что в принципе в жизни не обязательно быть вспыльчивым, просто у него такая жизнь была, она его так воспитала, это нормально, я сам точно такой же был, как он, поэтому мне он нравится в принципе. Настоящий кокаин, я не знаю. Нет, я не цыган. У меня армяне, азербайджанцы, русские, евреи, донские казаки в крови. Отец чистый армянин, если на то дело пошло. Это остальное по маме. Статуэтки балерин, у меня нет статуэток балерин. Цыган у нас Яша, джипсикинг, вот он цыган. 12 процентов. Да, кровей навешано не ебаться, я ими горжусь, блядь. Это могу ебать нахуй, так что мало не покажется мне. И бабки умею зарабатывать, И не только рэпом. Кровей дохуя. Все их люблю очень сильно. С плюхой общаемся. Да, у меня дочь красивая, спасибо большое. Клуба Рыни, не, не смотрел еще. Почему? Есть чистокровные русские, у меня есть близкие чистые русские, вообще пацаны. Прям они гордятся этим, и я очень рад, что они гордятся этим. Поэтому они не националисты, не фашисты, просто они гордятся теми, что они русские. Бля, пацаны занимаются спортом, пацаны делают бизнес, бля, пацаны вообще нормальные по общению. Нет, ладно, еще не беременна. Первый трек я записал в 196 году. Станицы Васюинской, привет. Сейчас к нам заехать? Нет, сейчас мы уже поедем домой. Сейчас мы тут пару моментов убираем. Сейчас отдохнем. Просто мы заебали за весь день. И поедем домой. Я очень соскучился по своей женщине. Я хочу просто, блин, обнять ее и уснуть, Завтра очень тяжелый день, и послезавтра тоже. Спасибо большое твоему дому, тоже большое уважение и хорошего настроения. Извини, пожалуйста. Я не хмурый, я устал, бля, я устал просто. Просто пиздец. Давайте посмотрим, кстати, да. Сколько в 96-м году вам было лет? Напишите мне. На ЦАУРУ Урал, наверное, возможно, да, они в курсе, там пацаны работают. ЦАУРУ Урал, это объединение наше, но они полностью самостоятельно работают автономно. Нет, трека такого больше не будет никогда. Бать молодежь. 20 лет тебе было в 26 году, Не ходит старый. Минус три, один. Семь, пять. Хуе, блин. Комсомольское было. Там сейчас другое заведение, и оно было не наше. Мы двигали его вместе с друзьями, потом друзья оказались чертями. В конце друг уехал в этот, главный друг уехал, блин, недавно. Места не столь отдаленные. И я 81-го года. Нет, не общаемся. Короче, скоро будет информация интересная, но не сегодня, оно на днях. Вот, но она будет э, согласована. С определенным кругом людей Нет желания депутата стать у меня нету Я в принципе не хочу вообще, блядь, участвовать Во всех этих политических, блядь, штучках Мне приходится просто иногда что-то делать Для того, чтобы хоть как-то поменять ситуацию в этой стране Я хотя бы пытаюсь это сделать Я не собираюсь идти работать на правительство Я не собираюсь... Я бы, больше, работал бы на какую-нибудь службу внешней разведки Был бы разведчиком, как Джеймс Бонд, блядь Но меня не возьмут стал С Дашкой? Нет, давно не слышали, к сожалению. Нет, я не хочу возвращаться, 96-й год, ведь чё? Я очень не хочу туда возвращаться. На митинг? Нет, я на митинги не хожу, потому что бесполезное занятие. Это только мусор, короче, и возможность провокации блядь, со стороны посторонних людей, которые идут на митинг не ради того, чтобы, блядь, Добиться чего-то действительно ради того, чтобы спровоцировать толпу на агрессию против полиции, которая в свое время пиздит людей дубинками, блядь. а потом те, кто, короче, это спровоцировал, орут, что, и, что им не дают там нормально жить. Это полный пиздец оставляющий. Вы не понимаете, как это все работает. Надару привет. сауда да, реально сотрудничать. Слушайте, Викси666, блин, офигенная баба, блин. Она очень веселая, очень прикольная. Я знаю ее мужа, так что успокойтесь. Вот, мы, как бы, можно сказать, дружим с семьями. Нет, из страны я уехать не думал никогда. И иногда были такие мысли, просто ради интереса поехать. Когда я был молод, мне хотелось ворваться в другую страну и просто посмотреть, смогу я там выжить или нет. Но, никого не уехал, блин. В плане рэперы, что, ненормальные люди, по-твоему? Рэперы такие же люди, просто есть разные рэперы. Есть рэперы, которые, блин, просто рэп читают. Рэп, я их называю артисты... Это, э, рэп -арти, как это, блин? рэп блин, вот, а есть, которые живут канонами хип-хопа, и вот, это разные совершенно исполнители, хотя все мы в одной будке Я занимаюсь музыкой с 15 лет Нет, не чекал Я не топлю за Россию, я не топлю вообще в принципе за государство, я топлю за людей, и за свое окружение, за своих близких. Они топят за своих близких, которых я даже не знаю, и так мы топим друг за дружку все. Поэтому выживаем как можем и помогаем друг другу, и живем, и двигаемся вперед. Нет, я не в курсе, чего он там думает, честно, мне это неинтересно. Спасибо большое. Вот я за землю близких и топлю. Вы знаете, вы многие пишете, да вы даже многие из вас не в курсе на самом деле элементарных законов. Я хочу вам сказать, что, например, если мы ну вот все говорим, что недры принадлежат народу, да, но как только ты добыл недры из земли, они принадлежат тебе. И все. И это официально. Все просто. Поэтому когда... Будут менять конституцию, а ей скоро 25 лет, и может быть ее будут менять. Помните о том, чтобы блин, не проебаться, как наши предки, как наши родители проебались, когда подписали это блядство, которое сейчас Конституцией называется. Лично мое мнение. А, а, об этом, сказать, об этой э, законодательной форме, блин. <свист> Нет, крэша знаю, конечно, да Давайте, короче, мы выйдем с кем-то в эфир Я катаюсь ни на чем, на нервах, блин Следующий этап эволюции, я хуй знает, мне кажется, хип-хоп издает, блядь, скоро будет вообще. Нет, есть очень много молодых талантливых команд, которые делают разный хип-хоп, не обязательно, это должен быть true-рэп, который читает западики. У нас вообще очень ограниченное понимание, у нас нет разнообразия в хип-хопе, на нас но одно и то же, либо одно, либо другое. Украина, я запрещенный не въезд в Украине, товарищи, блин, я не могу к вам приехать при всем моем желании. У меня много там друзей, я не могу приехать туда. Короче, ладно, эй, Инти, давай, иди сюда. Да. Я не знаю, когда будут концерты, когда альбом выйдет, тогда и будет понятно, будут концерты или нет. А сейчас пока не знаю. Конечно, я скучаю по Лане, блин, я не вижу ее практически, постоянно я работаю, блин. Вот. А запрещен я, блин, за въезд на Украину, потому что был в Донецке, был в Луганске. И понимаю, почему люди там только против нового украинского правительства и поддерживаю это полностью. Дело не в падиках, дело не в том, что кто свой, кто не свой. Дело совершенно не в падиках, дело в смысловой нагрузке в целом. И в том, что люди а, могут читать и жить по-разному. Люди, которые читают о чем-то, а живут по-другому, это я их называю артистами. А если они говорят, что нет, это не артисты, это это, это говорят, а я знаю, что это не так, я их называю фейк. Ми, миру пизда, товарищи. Скоро будет время жатвы. И всем вам придет пиздец. И мне тоже. Придут, короче, нас сожрут. Что вы думаете по поводу теории плоской Земли? Давайте так. Поговорим. Эй! С кем, с кем я разговариваю прямой эфир? Иди сюда. Бля, когда ты такой, я так хочу убраться где виски, это О! кола. Какая кола, блядь? Нет никакого колы. Да что, это хоть маленькую, но Нет ничего, хватает. блядь. Вода есть обычно. Я оплачу, у меня есть сколько. Да иди играть, камил <с> придет, потом всем нам пизды даст. Ты что, блядь? Самоубийцы, что ли? Вот бля, 40 рубас. Яблочка. Яблочко, Короче, ну вот. Не, не, поддерживаю по поводу нового звука, что это хуета, потому что новый звук, мне вот, например, некоторые нравится. Вот вы можете на меня ругаться, вот мне нравится что делать фейс, с точки зрения музыки. Ну нравится, мне что теперь поделать, блядь. я же не могу заставить себя, чтобы мне не нравилось. Что 12%? Я не понимаю. Видите, вот здесь стоит, что ты что ты хочешь добыть-то? Да нет ничего, вот, блин, все. Камила все убрала, сколько он очень трогает. Давай, товарищи. Давай, товарищи, господа. Из виски? Нормально. Да да. Сейчас, короче, кого прямой эфир выдернул. Давай, давай, давай. Кого выдернуть-то, блядь? Даже страшно, блядь. Ты какого-нибудь выдернешь, значит, что там хуями крыть. Иди сам выдерни кого-нибудь прямой yeah. Ты выбери. Выбирай. Иди выбирай быстрее. Анна, выбирай. А? Нихуя. Знаешь, у тебя выглядит, она тебя видит и My home, I know, go. Сейчас мы выберем какой-то. Ну давай. Тихо-втор. Ну, ты просто, не, не, не трогай телефон, там еду по целу. Хлопья летят на бело. Сейчас пойдем в ожидание. Уже Дал я уже, блядь. Шалом малайкум! Привет, ребят! Ничего не, не слышно, слышно. что-то. Здорово, здорово! Ничего не слышно? Чего то не слышно, братишка. Алло, ты нас слышишь? Ты нас слышишь? Наверняка не слышно. Здорово. Здорово. Привет. Привет. Привет. Как сам, с какого как города? Ничего, нормально, с любого Украины. О, пацаны. О, пацаны. Привет. Ты тоже, наверное, нас не Ты любишь? Тоже, наверное, нас Ты тоже, на нас не любишь? В России живем. Конечно. На да нет. На да нет. Просто вам там чешу, что просто вам там чешу, чтобы вас как не навидеть. А на самом деле я на, я на это внимание не обращаю. Он правильно, он правильно. А что как дела, черт? А что да? как дела, черт? Не спишь? Что не спишь? Я ничего, музыку слушаю. Нам да. да. больше тут, нам больше да. да. Всякую Секунду. Ковер мощный. Ковер мощный. Входим тоже по Мы городу, ковры с... с... с... собираем для опта. Ковер всегда. Ковер всегда. Да, да. Чем занимаешься вообще? Чем занимаешься вообще? Ну в жизни не имею. Ну в жизни не умею. Работаем. А кем я сискри? А кем я снись? На я тоже свое время настройки. Ничего страшного, мужик. ничего страшного. Не кем только не работал, не кем только на не настройки. работал. Курьер, настройки, блять, грузчиком, блять, в видеопрокате. в видеопрокате. прокате, машины, банч платим как инфином, блять. Что только не делал, Главное только не делал. Главное нож обрывной, Нет плохой работы, нет же. плохой работы, есть плохие люди. Да. Ну ладно, старик, береги себя. Ну ладно, ты старик, тоже. береги себя. Хорошая Давай, да. Давай, да. Давай, да. Давай, да. Давай, да. Давай, да. да. да. Давай, да. Давай, да. Давай, давай. Давай, Давай, Пацаны все треки ну, привет! Вот и борода Опять меня слышно. Опять не Сейчас не слышно? слышно? Здорово, здорово, да. О, слышно. Здорово. здорово. Слушай, не помнишь, да, меня? Блин, я не помню. могу понять. Дед, ты что ли? А? Я не, не помню. Не, я не помню. Короче, объясню. Короче, мясницкая 47 Помнишь адрес? Ты там выступал. Мясницкая сорок А? Ты там выступал на открытии бара? Да, все. Этот какой, я. Как этот бар, я там... МСИ там был. То дэнс бар. Помнишь? Какой? То дэнс бар рядом с пурпуром бар. А, все, все. года четыре назад, наверное. Бать давно это было да. Ну да. тебя память даю, натуре. Да не, я просто сам работал, поэтому тебя помню. Вот. У меня еще вопрос. Да, да, конечно. В двадцатых числах там, короче, открывается на 1905 го клуб. Вот. Открывается. Там... Ну да, открывается. Тебя что-то туда приглашают. Мне сказали, ты там спецгостем будешь. Не, серьезно, серьезно я тебе говорю, не-не-не, с твоим там концертником разговариваю. Влада Жаренова знаешь же? Кого? Влада Жаренова. Не, не знаю, я вообще первый да, раз нет. слышу за эту хуйню, прикинь. Не-не-не-не, ну увидишь 20 числа где-то, 21-го, да, по-моему, да, Ну Паша может исполнить, Паша может мне позвонить, сказать, братан, у тебя концерт. 21-го, 21-го, да, увидишь, 1905 -го года, там открывается, там Блин, раньше блядь. Чупаев был, короче, Чупаев. Чапаев помню клуб такой, но... Ну вот, сейчас вместо Чапаева там открывают, ребята. Нахуя себе, я даже не знал, что если честно. Ну вот там открытие будет, тебя приглашают, это я сто процентов знаю. Ну ворвусь, че, блядь. Нахуярись там опять, говнище. Да я помню тогда, блядь. Я считаю, что трезвым выступать, это как бы попсядина такая, и такой, я же все бухают, я со всеми бухаю, я выступаю, я разговариваю с людьми, смеюсь с ними. Да я помню, да, ты больше шутил, чем выступал тогда. Ну я был в говно. Бывает, короче, мне говорят, выступите у нас там в клубе где-нибудь, там туда-сюда, там три трека, ебать. Я говорю, ну ладно, три трека, так три трека, что? у нас клубное шоу, типа три трека. Бля, выходишь, ага. три трека, приходится с людьми разговариваешь, чтобы... Да, я знаю, я в курсе, я в курсе. Не то, что я вышел, такой попиздел там и съебался. Да, я знаю, да. Ты тоже там обещал: три трека исполнил, два, потом тебе сказали, с Бьянкой исполнил. Ты такой ко мне подходишь, я как сейчас вспомню. Бля, ну это ж пиздец, бля. Я не буду говорить. Мне подходит. Бля, это пиздец. Не, мужики, в пизду. И ты мне еще тогда поблагодарил, что я типа, бля, сказал, мужики, не, бьянки нету, нахуй, надо. Плюса, плюса нету, блядь. Я органи... ну, один из организаторов тогда был. О, кто-то из Баку пишет нам. Сейчас добавимся, братан. Тихонечко, подожди, попозже. Все, ладно, связь. Давай, давай братан, братан, братан, береги себя, значит, давай. увидимся скоро. Давай, давай. Удачи. Птаха Хачик, это кто пишет? Дон моб, блядь, пишет. Все, удачи тебе, братан. Давай, давай, давай. Ты что врываешься в разговоре? Если саламу разговаривает, ты врываешься. Не воспитывай нас в разгар. Саламу Баку, Вот из давай в эфир. огромный, тоже вообще. Саламу алейкум. А как ваши дела, пацаны? Нормально все, ты как сам? Хорошо. Ты сам как? А, а, чего? Ну, Да не, он ее меня что давай найдем, его не хочется лотать. Другой там ну, еще. Подожди, я... подожди, подожди, подожди. Я сейчас обратно вернусь. Можно телефон сел? Варенбург, сам. О! О, вот, мы вернулись обратно. Привет. Ну что, ты а, в Баку как? сейчас? Да, да, в Баку. Я учусь здесь, да? Как температура ставим? Отлично, отлично, погода супер. Че, покажи город. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар, да, да. Ну, а как бы это, с Дагестана, да, ребят? Ага. -а -а. Ты Дагестанец? Ну, так, ну, как бы. Вот, да, -а -а -а, как там. Бля а, -а, -а. Боже, бля, бля. -а -а. я года супер, в ребят. 2009 году. И обязательно этим летом поеду, заеду туда, просто, просто погуляю. Как? Когда, ребят, когда у вас тут концерты? Я не когда знаю, вот человек... летом обязательно поеду погуляю там в Баку, я хочу на Монтину. Бля, вот я честно, да, вот, я, я бля, вот, пиздец, твой фанат, вот, ну, слушаю все твои треки, реально, да, вот, супер, да, чувак, реально. От души, души посылаю, чувак. Реально, да, вот. Ну, буду ждать, буду ждать, как бы. А ты на кого учишься? Айтишник. Ооо, серьезно? it айти, ай, айти это, да? Ну ты, же, ну ты же как бы сам тоже из Баку. Не знаю. Ну как бы, ну это, как бы азербайджанский государственный университет, как бы. Ну, я понял. Нормально. Вот идёт. там, да. Он же при президенте, хороший университет. Да, да. Крутяк вообще нифига. Красава, брат. А, а ты, ты в это... Баку, Баку. Да, сейчас Баку. А ты в каком районе сейчас, брат? А, Мирали-Кашкай. Ты где? Метро, это, так, это, это, это, это, это, это, как сказать, это если с 28 подниматься наверх, да, в той стороне. Проспект Свободы, а, кто проспект знает. А, Проспект Свободы, я понял. А где? Это с 28 мая кругом наверх поднимает. Да, да, да, да, брат, да. Да, да, правильно? Я не знаю. Не, мы с и монтинский знаешь, станция Нариман-Нариманова. Да, конечно, нет, реально, я там тоже часто бываю, у меня здесь как бы знакомые кореша, там мы да все находятся. Я всегда часто езжу туда. Ну, вот я оттуда, короче. Нет. Ай, сау, сау. Каспийский груз, Каспийский груз тоже что-то ждали, так и не дождались. А что-то они решили в Баку не выступать. Я так и не понял, почему. Но вот, вот, вот, вот как бы все тут, как бы все ждали их, да, как бы тоже. Офигеть. Я тоже удивлялся этой истории, почему они в Баку не выступают. Ну, ну, они как бы уже свой уже, как бы... Концерты уже они отменили. И сами уже они последнюю песню спели, как бы уже не дают вроде концертов. Особо так. Ну да, они вроде как бы закончили проект. А жаль, да. а жаль. Да, ну реально, как бы. Давид, я реально тебя уважаю. Желаю тебе успехов. Не смотри на этих всех, блядь, хейтеров, посылай их, сука, всех нахуй, блядь, кто бы что там, сука, не говорил. Я заметил, делаю. Да, кто бы, сука, там что не говорил или не пиздел, пошли они все нахуй, блядь, реально, да, блядь? Это... Ты, блядь, реально крутой чувак, блядь, я пиздец, я вот Ладно, слушал я, всегда я, твои хорошо. треки, еще когда, еще, нет, еще знаешь, вот в чем прикол, я слушал твои треки, когда еще вы центром были. Я, вот это, ночь, песня есть, вот это? Но. Вот я вот ты, первая песня, которую я это услышал, да, и после этого понеслась, да, и потом уже как-то ваш конфликт и после этого на тебя до да, перешел, больше тебя до да, уважаю, реально. Твои спасибо, треки вам. реально. Спасибо. Ну, кроме шуток. Не, реально уважуха тебе, здоровья тебе там всего самого, наилучшего. Здоровья, всего самого наилучшего. Спасибо, да, спасибо, отличный, брат, отлично, спасибо. Так сказать, отличная учеба. Спасибо, потом ну, ну я пошел. уже третий год да, так тут. — В Баку, как... а? Баку тепло сейчас? — Ну, так, да, нормально. Так Три-два дня назад было ну, холодно очень. — Там ветер, блядь, этот ветер. Этот... — Да, пиздец, ну, пиздец, Витрище, убиваем ветер. — Я с детства помню, вроде не холодно, бля, выйдешь в ветри, каждую щелочку залезет под одежду. — Да, да, да, да, сейчас да. такая же, так, как чуть, -чуть погода при этот притихла. Я понял. Ну, давай, брат, береги себя. Всего тебе самого лучшего. Тоже, тебе, тоже, тебе тоже всего самого хорошего. Будем ждать, будем надеяться. Да, приеду летом обязательно, погуляю в Баку точно. Ну, я очень соскучился по городу. Давай, Даже береги себя. Да, тебе. тебе тоже спасибо. хорошо. Спасибо. Эх, Баку-Баку. Обязательно надо туда съездить. Так какой Харьков меня не взял в Украину? Блять, ты заебал, блядь. Ты заебал, реально, заебал, блядь, ты хуйня, братан, ты заебал, ты маничел, ебаный. Ты просто маньяк. Короче, у меня друг интигам, просто маньячелла. У тебя будет кому-то говорить по телефону, убьел, заезжал его, раз ты за, блядь. Так. Что тут еще есть? Ну давайте посмотрим. Давайте позвоним в Харьков. Ну, вот так вот, видишь. Харьков слился. Икути, привет. Да я хуй, знает, торчит он не торчит. Ха-ха-ха, что да, э, ладно. Алтая, привет. У нас, если пацаны залетают сюда с Алтая, иногда очень позитивные, такие спокойные люди. Я сказал, что у меня вот когда-нибудь, я вот, мне обещал мой друг Гараев Артур подарить, короче, собаку. А я просил у Волкособа. Вообще всегда я собак находил на улице. В этот раз, короче, я захотел взять такую собаку домой к нам. И Волкособ, это волк смешанный с собакой. Вот, он мне обещал подарить. Я сказал, что если я получу такую собаку, назову ее Алтай. Не знаю почему. Я хочу, чтобы это был и его звали Алтай. Настя, привет. Крым на связи. Славян. Здесь. Славянск, привет. Да мы вдвоем здесь. Все уже сдались, а мы еще все. Сейчас мы тоже, короче, доработаем. Здесь надо убираем, чисто всякую хуйню. Тяжело перетащим. И все, и домой спать. Вот видите, я бросаю. опять образ. брось. Максифем да, на. Да, да. да, у меня будет три, у нас будет три собаки. Самое любимое животное у меня собака. Ну, из-за таких я имею в виду, а так вообще мне очень нравится волк. Я обожаю волков. Oh, <laughs> Москва на связи. Баровск, доброе утро. Ростов, OneLabs. А, где это Джигит? Джигит, там выясняют какие-то отношения с кем-то по телефону? Я не знаю. Нет, Ланка не против собаки. У меня собаки, мои тюлени, мои главные собаки, это и 19 лет. И она не бессмертная, к моему сожалению. Я хочу, чтобы, блин, собаки тоже, кто с собаками много общаются, знают, что собаки друг у друга учатся. Вот. И когда щенка приводит к большой собаке, она его учит. Вот. И я хочу, чтобы вот эта собака пожила хотя бы года три с тюленем, и было бы это круто. Чтобы был второй тюлень. Нет, но он них не поехал. Калуга на связи. или нахуенная собака. У нас еще есть маленький таракан. Астюха, ей 8 лет. Она уже такая толстая, толстая ходит в квартире. Пустой что-то живет. Химкин, привет. Он и он юн, что это такое. Город улица там, Казахстан, когда не знаю. Никак, это не творчество. Москва здесь не игнорю. Кангал это слишком собака такая, надо хорошо там для где для пастухов, ну как бы дома Кангала держать в квартире в Москве это ужас мне кажется, не я в нестатку. Я не знаю где тебя били к сожалению. Собрание отмене концертов. История не в отменах но это вы узнаете чуть позже. Там что-то понаписали, я почитал, я прожал, конечно, эту историю. Евгению, привет. Куда пишешь, что пишешь? Ножи. Убить меня хочешь? Кулемани не слышал. Одесса, привет! Да нет, чтобы не собрались. Бордонского дога, ты что? Став, да, крутая, но я люблю таких других, другого формата собак. Я не люб... Мне нравятся очень бойцовые собаки, но мне нравится другого склада ума собаки вообще. Ладно, я буду с вами прощаться. Мы будем заканчивать здесь Самоед, крутая собака очень. Алена круто делает, мне нравится. Вот. Буду с вами прощаться. Всего самого наилучшего. лучшего. Череповцу привет. Вижу сообщение, не всем, всем пытаюсь ответить, не успеваю. В Гродно я приеду, постараюсь. Кошек тоже люблю. Я еще люблю животных. Они самые лучшие существа на Земле. Они не умеют врать. Всего доброго